Привет, подписочники! А, в общем, мы тут сейчас на съемках второй части «Непослушника» и Диана, она актриса. Расскажи немножко о себе. Я закончила ГИТИС в 2020 году. Сейчас я здесь, в деревне. Поднимаем русский кинематограф с колен. Все вместе. Это круто. Теперь я задам тебе вопросы. Да. Тебе нравится быть актрисой? Нет. <смех> мне нравится. Просто мне нравится, когда есть работа, а когда ее нет, мне не нравится. Так что да. Но... Сложно вообще пробиваться в съемке? Да. А пробу писать сложно? Да. <смех> ну, самое приятное это уже, когда типа, тебя взяли в проект, и ты уже работаешь и кайфуешь, и ты знаешь, что.. Ты здесь уже, тебе никто не выгонит, все нормально, типа, тебя уже утвердили. А сам процесс, когда пробы, вся вот эта телега, это бывает очень долго, очень нервотрепошно. Mm. А ты на этот проект писал какую-то пробу, ведь, да? Нет. А, тебя просто взяли, да, по связи? меня просто пригласил Владимир Константинович посниматься в шу. Блин, это прикольно на самом деле, да? Да, Мне да кажется, это было приятно, я удивилась. Это вообще круто. Как ты вообще ну, поняла, что ты, наверное, хочешь закончить в ГИК? Я ГИТИС закончила. ГИТИС, извиняюсь. ГИТИС, то, что ты хочешь стать актрисой, но уже, как понимаю, не очень. Я занималась просто с детства в студии. Угу. Вот. А в школе я училась на физмате. А, и когда стал вопрос, куда типа поступать, <клёжется> я подумала, блин, прикольно, можно же сделать это своей работой, мое любимое дело, это будет моя работа. Вот, и я поступила. Но я не с первого раза поступила, а со второго поступила, да. Но все оказалось не так радужно, как ä, было в детстве. То есть сейчас, для уточнения, сейчас ты хочешь продолжать или что-то ты будешь менять в своей жизни? <клёжется> как пойдет но я стараюсь не зацикливаться просто мне кажется когда ты отпускаешь ситуацию mm -hmm. то она к тебе самой типа приходит и все нормально а если ты типа такой а быстрее надо сниматься мне проекта в господи а... и никак ни в какие стороны больше не смотришь, mm -hmm. то это очень гиблое дело тем более такая профессия что нужно просто жить жизнь набираться чего-то из жизни и потом это показывать в кадре поэтому если не жить Жизнь, ну да, Простую да. человеческую, не заниматься другими делами, не интересоваться чем-то новым, то тебе просто будет потом неоткуда брать э, для роли. А -а. Ну да, типа. А смотри, что ты можешь посоветовать, например, начинающим актерам что-то напутствие какой-нибудь. Не сдавайтесь, если вам говорят, что вы не способны, что вы не талантливые, не верьте их и посылайте в жопу насчет того, что ты сказала не сдаваться, у тебя было такое, что ты опускала руки mm. и потом, может, как-то восстанавливалась? Не знаю, наверное, ей пока нет, пока а... нет, пока как-то никакого такого периода, что типа, а, ну нет, может быть, он и был, но я старалась отвлекаться и как-то то есть вот его в... не <связывается> замечала, <связывается> да? Так... Mm. <связывается> У тебя... Ну, я вот посмотрела вот, кинопоиск то у тебя так прилично много проектов. И вот такой вопрос, какой тебе самый понравился проект, независимо вот сейчас с него, сейчас, который непослушник? Это короткий метр, называется Ночь. Это вообще одна из моих первых работ. Этот фильм снял... Режиссера его зовут Николай Харитонов, <свят> он учился тогда в ГИТРе, но это не имеет никакого значения. ГИТР не самый, простите, там, если кто-то учится в ГИТРе, не самый крутой киношный ВУЗ. Просто как-то мы совпали очень круто, это было весело, это было вообще клево, бесплатно, ну, естественно, <свят> то, что это студенческая <свят> работа, <свят> <свят> <свят> И, <свят> <свят> фильм можно где-то найти, он уже есть в интернете, можете загуглить, посмотреть, он может местами показаться непонятным, но мне он почему-то очень дорог, и вот я не знаю, почему он мне нравится. Просто какие-то крутые воспоминания, и то, что получилось, мне тоже как-то это... кайфу еще вопросик. Прям и можно? Давай. Что тебе... Ты, наверное, ну уже посмотрела его этот город? Да. И что тебе понравилось? Наверное, с с тобой? Тебе понравился да, а... отель? Нет. Да, нормальный отель, но завтраки не очень. Просто сухие сырники. Вот. Нет, нормальный отель, 4 Нет. звезды, все да, приятно, как бы, да. Шои, да. Я видела самую высокую в России колокольню. Она поразила меня своей красотой. Нет, правда очень красиво. да, берега реки я так, реки Тезы, я так не дошла. Ну, еще будет а, время. Да. Ну. Нет, приятный, приятный, очень милый город Милый, что-то, вот так хочу сказать То есть я много где была в провинции, но Шуя очень милая Мы взяли интервью у Дианы, у актрисы И если оно вам понравилось, обязательно поставьте лайк Даже не мне, а просто Диане Хорошо, подписчики задавайте вопросы вот тут по ссылке в комментариях и в описании, в комментариях, если они открыты. Задавайте на ваши вопросы. Да, что-нибудь прошу. Да, про все, что интересно, там не знаю, про кино, про то, как Диана сходила туда-сюда и все такое. Так что вот обязательно вопрос пишите для Дианы для меня, мы ответим. Обязательно поставьте еще раз лайк, подпишитесь на мой телеграм-канал, на ютуб-канал, обязательно. И пока.